Всем здравствуйте! У микрофона Алексей Федорцов. И сегодня мы поговорим о том, как очень быстро, иногда очень просто, снизить ставку на клик в системе Яндекс Директ. Для этого зайдем на рекламный аккаунт. Я уже создал здесь тестовую рекламную кампанию, которая называется «Поиск. Тест соответствия». Для того, чтобы наглядно показать вам на примере, Каким образом от соответствия заголовка номер один в рекламной кампании в рекламном объявлении в Яндекс Директе можно влиять на величину цены, цены клика на поиски. Зайдем в рекламную кампанию я покажу, что я для вас подготовил. В этой рекламной кампании я сделал три группы объявления, которые отличаются между собой только заголовком текста объявления заголовком 1 все остальное идентично давайте посмотрим я взял рандомный сайт из поиска который сейчас рекламируется кстати а, вот он одноэкранник а, ребята даже успели снять рекламный ролик, ролик на россии один поставил их сайт в поиск а, группы называются соответственно как видите объявление текст объявления вот это заголовок 1 первая группа называется несоответствие в каждой группе у нас три ключевых слова краснодар отделка под ключ отделок квартир краснодар и отделка квартиры цена как видите заголовок номер один полностью не соответствует ни одному ключу в заголовке один прописано качество ремонт вашей квартиры ну дальше заголовок 2 основной текст объявления перейдем ко второй группе я назвал ее частичное соответствие когда часть из ключевого слова, которое есть у нас в фразах рекламной кампании, мы подставляем в заголовок. Тут видно, что есть отделка квартир и слово ⁇ Краснодар ⁇ но оно соответствует не полностью, скажем так. То есть частично присутствует в каждом ключевом слове, ну единственное, что вот здесь нет ⁇ Краснодар ⁇ да, и словосочетание частично совпадает. Все остальное точно так же. И также третья группа ключевых слов, которую я назвал «Полное соответствие». Здесь я применил шаблон, который подставляет полностью ключевое слово в первый заголовок. И давайте посмотрим на ставку, списываемую ставку, прогноз ставки, который нам по каждой группе объявлений с несоответствием, частичным соответствием и полным соответствием предлагает нам «Яндекс.Директ». Итак, мы видим, что здесь списываемая цена 352 рубля 10 копеек, 322 рубля 70 копеек, 779 рублей 30 копеек. Напомню, что это компания на поиске. Переходим к группе частичного соответствия. Мы сразу здесь видим отклонение. У нас есть положительный прогноз. Если в первом случае у нас было 352 рубля за ставку клика, тут нам система предупреждает, во-первых, что поработайте на релевантностью объявлений и говорит, что мы не можем это объявление показывать на первых строках, потому что оно недостаточно релевантное. Это Но чего мы уже добились частичным соответствием? То, что цена клика за 100% показа у нас не 335 рублей по этому ключевому слову, а 198 рублей. Это на минуточку почти в два раза меньше. То же самое мы смотрим и по другим ключевым словам. Как видите, 322 рубля, 307 рублей, 779 рублей, 785 рублей. Что мы видим? Мы наблюдаем значительное снижение ставки за клик, только потому что мы Применили частичное соответствие в первом заголовке. Идем дальше. Что же, вы бу... Что же будет, как вы думаете, в полном соответствии? Итак, смотрим. Обратите внимание. Первое ключевое. Краснодар. Отделка под ключ. Смотрим его здесь. 352 рубля 10 копеек. И смотрим его здесь. 276 рублей 40 копеек. Второе ключевое слово. Отделка квартир Краснодар. 322 рубля 70 копеек 294 рубля 90 копеек Отделка квартиры Цена 779 рублей 742 рубля Обратите внимание, что прогнозная ставка также меняется Таким образом вы только что на наглядном примере убедились, каким образом работает соответствие ключевого слова в заголовке номер один и как, каким образом можно это применять, экономив значительную часть рекламного бюджета и повышая релевантность ваших объявлений. Таким образом, система Яндекс.Директ и ее разработчики пытаются нам сказать, что и полностью описано в справке Яндекс.Директ, что... На основании статистики, которую они получают с миллионов сайтов каждый день, которые зарегистрированы в их системе, пользователи с наибольшей вероятностью кликают на объявление, которое, заголовок номер один которого полностью соответствует или соответствует в значительной степени ключевому слову, которое человек вбивает в поиск. Применяйте это у себя. Задавайте вопросы под видео, если у вас они возникли. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мои контакты указаны в подписи к этому видео. Можете напрямую ко мне написать либо в ВКонтакте, либо на WhatsApp. Я всегда отвечу, когда будет время. И хотел напоследок показать вам еще один момент который на самом деле очень важен, но его мало кто использует. Точно так же, как соответствие ключевых слов заголовку объявления. Давайте внимательно изучим раздел справки, который называется «Автоматическая корректировка ставок». И одновременно откроем «Директ-коммандер», это программное обеспечение, с помощью которого вы можете загружать рекламные кампании, вносить изменения. Мы производим 99% работы именно в директ-коммандере при составлении рекламных объявлений для заказчиков. Потому что это удобно и эффективно. А обратим внимание на такую настройку, как ключевые цели. что она значит и почему автоматическая корректировка ставок в директе может нам помочь выиграть аукцион в некоторых случаях и принести что самое главное и важное больше конверсий на ваш сайт посмотрите внимательно на вот эту часть справки где рассказывается как работает прогнозатор конверсий прогнозатор конверсий это автоматическая система робот который написан людьми для того чтобы он автоматически прогнозировал, прогнозировал ставки и изменял ставки с учетом релевантности эффективности объявлений и так далее и здесь обратите внимание на вот это, что я выделил текст. Прогноз всегда индивидуален и основан на данных о вашей компании и необходимых конверсионных действиях на сайте. Прогнозатор может влиять на вероятность конверсии, повышать или понижать ставку показов, которые по расчету могут привести к конверсии. Что это означает? Это означает, что если вы в рекламной кампании Настроили ключевые цели, а соответственно перед этим вы установили счетчик метрики на сайт и настроили связку счетчика метрики с компаниями в Директе вот здесь. После этого выбрали ключевую цель и обозначили ее. После этого все конверсии, которые совершаются на вашей странице с рекламной кампании в Яндекс.Директе будут работать на вас. То есть они благодаря этому правилу прогнозатора конверсий в индивидуальном порядке будут подбирать вам пользователи, которые максимально эффективно соответствуют заданным параметрам тех, кто совершил уже конверсии на вашем сайте. Именно поэтому эту ставку необходимо включать иначе у рекламной системы будет меньше данных для подбора вам эффективных пользователей. Ну На этом можно и закончить это видео. С вами был Алексей Федорцов. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментарии, пишите в личные сообщения. До новых видео!